Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим. Совершенно верно. Наш эфир продолжает программа, которая называется «Открытый диалог с Александром Непомнящим». Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Ну что, начнем, начнем наверное, с очередного доклада Amnesty International и реакции на этот доклад антидеформационной лиги ну и потом еще пару слов про поводу анти я не знаю one. если вы будете упоминать о том кто yeah. э кого приняли э директором по связи yeah. с, с общественностью об этом говорить подробно потому что на самом деле для нас израильтян вот это самое мероприятие этот доклад который был сделан в начале недели Amnesty International он является достаточно грозным и серьезным предупреждением. Ну, примерно так, как вот, скажем, в середине 30-х годов евреи слушали выступление начинающего фюрера Германии, который обещал очистить страну от евреев. И многие говорили, ну что, говорит, пусть говорит, в конце концов, мало ли что там политики говорят, да? Так что да, это очень серьезно то, что произошло в начале недели, и я хотел поговорить об этом. И как часто мы это делаем? Я сегодня буду говорить о, в общем-то, нас на базе э, того материала, который подобрала Керолинг э, Глик, известная журналистка, израильская, американская, кстати, в общем, она уроженка Чикаго, насколько я понимаю. Так что, можно сказать, ваша землячка, наша двойная, получается, землячка. И ее статью в переводе на русский язык можно будет почитать в еврейском мире, в издании ⁇ Еврейский мир ⁇ бумажном, выходящем в Америке и на интернет сайт Так вот, действительно, одной из самых примечательных реакций на возмутительный доклад, представленный Amnesty International о мнимом израильском партейде, стал стала та реакция, которая была опубликована антидефамационной лигой. Но, действительно, начнем все по порядку. Так, в последний день января. Руководители Эмнисти провели пресс-конференцию в столице Израиля, в Иерусалиме, и там они представили основные результаты проведенного ими расследования. Ну, на мой взгляд, расследование нужно брать в кавычки, по поводу статуса существования государства Израиль. И выяснилось, что после многих лет тщательного изучения вопроса, опять же, я бы сказал, что в кавычки, полностью профессиональные, кавычки, продолжаются, исследователи Эмнисти точно определили, что Израиль права на существование не имеет. Дело в том, что закон о возвращении, который автоматически предоставляет гражданство евреям после 2000 лет бездомных скитаний по всему свету, является, по мнению МС, разновидностью апартеида. И сама еврейская идентичность Израиля, по их словам, это, в общем, тоже апартеид. И покупка, приобретение евреями частной земли в суверенном Израиле, также в Иудее и Самарии, это, с их точки зрения, безусловно апартеид. И уже э, использование... Э, евреями государственной земли, это апартеиды подав. естественно. Ну и, конечно, распространение государственных законов Израиля на живущих в стране не евреев, как вы уже догадались, является очевидным апартеидом с точки зрения прозорливых и абсолютно беспристрастных, да, как мы понимаем, исследователей Amnesty International. И Amnesty также пришла к выводу, что поскольку Израиль является государством апартеида, не имеющим права на существование, то Израиль виновен в преступлениях против человечности, и что почти само собой разумеется, в военных преступлениях. Да и понятно, что в отличие от ничтожных, жестоких, жадных и алчных евреев, палестинские арабы, они там, конечно, чисты, как снег. Поэтому слово «террор» встречается лишь три раза в 210-страничном томе отчета Amnesty International. И более того, террор никогда не упоминается в качестве причины тех или иных оборонительных действий, предпринятых Израилем. То есть мы понимаем из доклада Amnesty International, что, в общем, есть такие совершенно невинные палестинские арабы есть апартеид расисты и евреи которые регулярно занимаются апартеидом геноцидом и прочими ужасными словами по отношению к этим палестинским арабам ну и почему они это делают совершенно понятно просто потому что вот евреи по сути свои такие вот отвратительные создания и как и следовало ожидать Amnesty International использовала свой новый доклад евреи преступники чтобы вновь призвать Израиль и его граждан к ответу перед Международным уголовным судом в Гаге за военные преступления. И эта правозащитная организация также использовала раздуваемую ей волну кровавого навета, чтобы фактически э, возобновить призыв к экономическим санкциям против Израиля, к эмбарго на поставки оружия еврейское государство. И увенчала свой кровожадный доклад призывом к уничтожению Израиля через требование разрешить иммиграцию в него миллионов враждебно настроенных арабов, иностранного происхождения, якобы происходящих от арабов, покинувших Израиль во время пан-арабского вторжения в зарождающиеся еврейское государство в 1948 году. То, что называется правом беженцев на возвращение. То есть те арабы, которые успели прожить хотя бы два года на территории э, Палестины, то есть, скажем, приехали в 1946 году из Судана или э, из Пакистана, не арабы, собственно, мусульмане, и осели там, как британские, привезенные британцами э, сказать, э, сезонные рабочие, если они успели хотя бы два года до 48-го года прожить, то они уже считаются э, беженцами, а потом бежали из Израиля или уехали по собственному желанию. Они считаются беженцами из э, захваченного Израилем, захваченной Израилем Палестины, и их потомки в четвертом, в пятом, в шестом поколении имеют право на возвращение. Это абсолютно как бы такого больше нигде нет, никогда, собственно, обычно, если мы говорим об этом, беженцами считаются люди, которые прожили хотя бы 30 лет в какой-то земле, потом они оттуда бежали по каким-то политическим или военным причинам, и вот они считаются беженцами. Если даже итальянец пропал во Францию, из Франции бежал, прожив там 30 лет, он будет считаться беженцем из Франции, условно. Но в отношении Израиля все не так. Любой мусульманин, который успел прожить хотя бы два года, почему именно два года? Потому что именно в 1946 году британцы завозили массово работников для своих предприятий, поскольку евреи вкладывали деньги, но евреям, особенно британцам, не разрешали там поселяться, поэтому нужна рабочая сила. Эту рабочую силу подвозили из разных концов Британской империи. И вот вся эта мусульманская масса, которая потом бежала, частично даже не бежала, просто уехала, потому что работа закончилась, жить в военной ситуации многие не хотели, им это было не нужно. Все они и все их потомки до десятого колена, они считаются бешеными. Так вот, действительно, отчет Эмнисти был резко осужден Министерством иностранных дел Израиля а также еврейскими группами в США и во всем мире. Как откровенная иудофобская пропаганда. Тут, в общем, ничего другого и не скажешь. Иногда как бы приходится как-то говорить обиняками, но тут совершенно все понятно. В Amnesty International он писал обычный такой иудофобский э, доклад. И вовсе не обязательно быть маститом-исследователем антисемитизма или даже просто быть евреем, чтобы понять простой факт. Этот отчет Amnesty он, в общем, как бы сказать, выплеснулся из того же зловонного болотца, откуда в свое время вытекли протоколы сионских мудрецов. И вот это все подводит нас, наконец, к реакции антидеформационной лиги, АДЛ. Предполагается, что антидеформационная лига с годовым бюджетом на минуточку около 100 миллионов долларов, она является ведущей еврейской организации диаспоры в борьбе с ненавистью евреями. Вот только объявление эмнисти войны еврейскому государству поставило АДЛ-лигу, в затруднительное положение. Ведь всего лишь чуть больше года назад Лига отчаянно защищала Amnesty. Это было тогда, в октябре 2020 года, когда госсекретарь Майк Помпео объявил о своем плане включить Amnesty International и Human Rights Watch и Oxfam в список антисемитских организаций из-за их последовательных усилий по продвижению антисемитского бойкота, изъятия инвестиций компании санкций против Израиля, вот это самое пресловутой компании BDS. И план Папио соответствовал общей политике администрации Трампа, активно боровшейся с антисемитизмом. В декабре 2019 года президент Дональд Трамп подписал указ, обеспечивающий защиту гражданских прав еврейских студентов, преследуемых компаниями БДС в своих кампусах. Это очень важно, Сергей, поэтому я повторю это еще раз. Понимаете, время проходит, и многие люди начинают забывать, что э, помимо того, что Трамп, как бы для нас, зрителей, Трамп был супер замечательным. Он, мы не будем перечислять все, что сделал хорошего для, для Израиля Трамп, но Трамп, он э, и помимо всего того, что он делал вообще для американцев, Трамп очень оперативно и очень решительно боролся с антисемитизмом в первую очередь в Америке. И это были не просто слова, не просто какие-то пустые заявления, это были реальные действия. В том числе вот этот самый указ, который я только что упомянул, указ в 2019 году, декабре 2019 -го года, обеспечивающий защиту гражданских прав еврейских студентов, преследуемых компаниями BDS. А до этого и администрация Трампа работала точно так же. И поэтому, когда Помпео в общем, посмотрел, как ведут себя вот эти самые псевдоправозащитники, Amnesty, и Оксфам, и Human Rights Watch, он сказал, что это просто обычные людофобские организации. Ничем не отличающиеся от неа нацистов, от черных каких-нибудь националистов или исламских радикалов. И мы их внесем в список антисемитских организаций. Почему? Да потому что у нас есть определение международного антисемитизма. И когда кто-то выделяет Израиль и требует от него подходить к нему с другими стандартами, нежели в другой стране, это антисемитизм. Если вы продвигаете кампанию бойкота против Израиля, то это называется антисемитизмом, потому что вы фактически пытаетесь уничтожить задушить самую большую общину мира. И мы, соответственно, к вам будем так относиться. И вот, э, э, учитывая центральную роль, которую эмнести и другие якобы правозащитные группы играли в этой политической войне за уничтожение крупнейшей еврейской общины в мире, государства Израиль, план, который шаг, который запланировал э, Помпео, он был не просто разумным, он был, по сути дела, необходимым. То есть это было естественное поведение э, госсекретаря Америки, которая стоит на защите ценностей и свобод, и своих, и, конечно, своих соседей, друзей, вообще всего, всего мира. Но вместо того, чтобы приветствовать Помпео и поддержать его за решимость, Лига тогда атаковала Помпео его план. Когда стало известно, что Помпео собирается объявить три упомянутые высшие группы антисемитскими, АДЛ выпустила заявление, направленное на прорыв и на блоки блокировку этого шага. В заявлении говорилось следующее, я сейчас прецитирую, секунду. Мы, против, мы выступаем против широкого применения европейского антисемитизма к этим правозащитным организациям. Это не является точным и не способствует борьбе с антисемитизмом. Скорее, это шаг политизирует борьбу с антисемитизмом. Что значит политизировать борьбу с антисемитизмом? Что значит не является точным? Но так или иначе, месяц спустя Помпео сделал официальной политикой Госдепартамента рассмотрение организаций, которые поддерживают БДС, бойкот Израиля, как антисемитский групп. То есть ты поддерживаешь бойкот Израиля, значит, ты группа антисемитская. Так Госдепартамент к тебе будет относиться. Но к этому времени уже стало ясно, что Трамп на вторую каденцию свою попасть не сможет. И вся решительная борьба администрации США с антисемитизмом закончилась сама собой. В заявлении Помпео не упоминалось, какие именно группы считать антисемитскими. Просто, кстати, на Помпео оказывалось мощное давление. В том числе, как бандит-деформационная лига, флагман борьбы с с антисемитизмом говорила, нет, нельзя эмнисти называть антисемитской. Ну и Помпео как бы пошел на уступку, и он определил, то есть он сказал, все, кто поддерживает БДС, они антисемиты. Но конкретно их уже не упомянул. И, в общем-то, в итоге, из-за того, что как бы вся эта история сошла, спустила, была спущена на тормозах уже новой администрации, во многом благодаря антидеформационной лиге эмнисти и ее прочие комрады и они, так сказать, увернулись от гранаты, которую в них швырнул Помпео. И вот, на первый взгляд, осуждение, которое было сделано в реакции антидеформационной лиги, доклада эмнисти, оно было вполне могло бы быть написано какой-нибудь такой вот сионистской организации Америки. Но при более внимательном рассмотрении этой реакции становится ясно, что вот эта самая структура антидеформационная лига, которая должна была бы являться флагманом борьбы с антисемитизмом, не изменила свои позиции с тех пор, как защищала эмнисти от обвинений в юдофобии Который выдвигал тогда Помпео, как мы видим сейчас абсолютно справедливо выдвигал. В отчете Лиги очень много критики в адрес доклада Эмнисти. Да. Вместе с тем, составители этой реакции прибегли к совершенно изощенной словесной эквилибристике. Мы знаем, что это они умеют очень здорово. Лишь бы только не открыть простую и очень ясную и горькую истину отчет Мности это просто откровенная юдофобия. Больше там ничего другого нет. Это просто юдофобия просто набор, вот как из Ванькамфа вырезали куски. Там нет смысла искать какое-то какое оправдание, какой-то смысл, какую-то суть. Нет, там ничего. Обычно ее доходят. Но, как написано в реакции Антидеформационной э, Лиги, доклад Эмнисти, тут я снова процитирую, это попытка демонизировать Израиль и подорвать его легитимность как еврейского демократического государства, что ведет к усилению антисемитизма во всем мире. Я переведу, как бы это, в общем-то, уже перевод был сделан мной с английского на русский, но вот переводя на простой язык, из реакции Адиэль следует, как бы, что доклад Эмнисти сам по себе антисемитским не является. Просто его составители проявили некоторую такую безответственность, что ли, не приняв во внимание то, как этот откровенный кровавый навет может быть истолкован людьми, которые в отличие от Эмнисти на самом деле ненавидят евреев. То есть они тут написали какую-то такую вещь, которая, конечно, она совсем не антисемитская, объясняет антиформационная лига. Но вот если ее прочитают антисемиты, они очень сильно возбудятся от Попросту говоря, реакция Адель продолжает прежнюю линию защиты Эмнисти. Мол, все это лишь некоторая безответственность со стороны Эмнисти International, а вовсе не фанатичная и радикальная ненависть евреи. И, естественно, соответствует этой линии конечный вывод реакции Адель. И снова я процитирую, риторика Эмнисти International безответственно. Это не просто абстрактные слова, но своего рода ложные обвинения, своего рода ложные обвинения, которые снова и снова подвергают опасности евреев во всем мире. То есть организация с колоссальным бюджетом, международная, она написала, что евреи не имеют права на свое собственное государство. И, и та структура, которая должна защищать евреев от антисемитизма, она говорит, как-то безответственно вы сказали, и абстрактные слова, они подвергают опасности евреев. Черт побери, это Майнкамп, это отрицание права народа на существование фактически, а вы говорите что-то безответственно. Ну и на ум приходят два объяснения того, почему организация, которая была, была призвана бороться с ненавистью к евреям, антидеформационная лига, выставляет себя на посмешище, потому что ну, не все же идиоты. Мы же читаем этот текст, и мы же понимаем, что они тут занимаются словесной экилибристикой, чтобы только не назвать вещи своими именами. И вот они выставляются на посмешище, называя призыв к уничтожению крупнейшей еврейской общины в мире — Израиля со стороны чрезвычайно могущественной международной организации, просто безответственной риторики. И вот, как бы пытаясь это все объяснить, можно предположить две, две причины. Первое, возможно, объяснение поведения антидеформационной лиги заключается в том, что это своего рода такая попытка сокрытия собственной вины. Дело в том, что Адел ведь фактически стала соучастницей доклада МВС, ну и, конечно, схожих докладов, отчетов, опубликованных ранее. Human Rights Watch и Бецелема в прошлом году Все три доклада демонизировали Израиль и выставляли нас государственному партию. Когда антидеформационная лига сорвала план Помпео объявить Amnesty, Human Rights Watch и Oxfam антисемитскими организациями, она фактически дала им всем карт-бланш на продолжение и на эскалацию своих антисемитских кампаний. Если бы тогда антидеформационная лига отложила в сторону свою прогрессистскую повестку дня и ненависть к Трампу хотя бы на мгновение, чтобы поддержать, а не подорвать шаги Помпео, направленные на защиту евреев, весьма вероятно, что эти группы пересмотрели бы свои планы по эскалации войны с евреями. Ведь простой подсчет потери выгод перехода на сторону террористов, нацистов и прочих ненавистников евреев от Ромалы до Тегераны, он, вероятно, выглядел бы для этих организаций куда менее привлекательным, если бы государственный департамент США успел бы назвать эти антисемитские группы антисемитскими группами, то есть чем они являются. Более того, если бы Помпео успел бы реализовать свой план, Пусть бы даже Эмнисти и прочие иудофобы продолжили бы свою гнусную деятельность и опубликовали бы свою клевету. Воздействие их лжи на широкую общественность было бы куда слабее, чем теперь. Потому что, опять же, нейтральная публика, которая смотрит на все это со стороны, она бы сказала, ой, что-то Эмнисти такое странное говорит, но мы помним, что госсекретарь американский он назвал их антисемитами. Ну, антисемиты говорят антисемитские глупости. Ну, все понятно. Но Помпео это сделать не дали. И не дала это сделать антифимационной липой. Если бы все это произошло тогда, евреи во всем мире, от Министерства иностранных дел Израиля, до самой крошечной еврейской группы в диаспоре, они бы имели в нынешней ситуации куда больше аргументов для своих усилий по дискредитации вот этого всего цунами, гейзера, грязи и ужи, которая обрушилась на евреев со стороны юдафобской организации Amnesty International. Короче говоря, осознавая свою роль в соучастии и в содействии в масштабной эскалации войны фальшивых правозащитных группировок типа Amnesty International против евреев, а лига, что вполне логично, теперь просто решила сделать вид, будто бы ничего страшного не произошло. То есть иначе придется признать свою вину в этом. Так лучше не признаваться, лучше сказать, ой, ну это какая-то безответственность, это плохо, конечно, это так, ерунда. Просто говорят они, просто говорят, да. Точно так же, как нацисты просто говорили. Да? Другим же возможным объяснением отказа антидеформационной лиги признать юдофобскую суть Amnesty International, а отчет евреи, это нацисты, классическим антисемитским памфлетом. Является то, что антидеформационная лига, и это куда страшнее и хуже, давно отказалась от своей миссии по борьбе с антисемитизмом и заменила ее другой миссией. Какой, спросите вы? Я скажу. Продвижением антисемитизма в его прогрессистском варианте. На этой неделе Дэниел Гринфилд из журнала Frontpage Magazine сообщил, что антидеформационная лига наняла активистку по имени Тэмма Смит. Вот вы спрашивали, вы говорили об этом Сергею в самом начале в качестве директора по работе с еврейской общественностью. Взятие Смит на работу в антидеформационную э, лигу более чем заслужит освещение действительно и разговора, поскольку за Смит тянется длиннющий шлейф антиизраильских, террористических, антиеврейских публикаций в социальных сетях. То есть взяли просто матеру антисемитку и сделали ее э, директором э, по общению с еврейской общественностью и организацией, занимающейся борьбой с антисемитизмом. У эм, э, Теммы Смит Имеется долгая история антисемитской активности, которую дотошный журналист Дэниел Гринфилд, он прилежно и аккуратно задокументировал и опубликовал. И вот я приведу лишь несколько примеров из этой кстати, публицистической истории СМИ. Например, во время войны с Хамасом против Израиля в 2014 году СМИ опубликовала и одобрила, как бы поддержала статью в Твиттере своем, которая оправдывала похищение и убийство Хамасом трех израильских подростков а потом еще и массированный ракетный обстрел Хамасом израильских населенных пунктов. То есть, по сути дела, она поддерживала и оправдывала военные преступления, преступления против человечности, совершенные против евреев. А уже в двадцатом году, то есть совсем недавно, написала следующее. Евреи должны смириться с тем объяснением, которое выдвигают палестинцы, почему они обратились к террору. То есть палестинские арабы, мол, они занимаются террором не от хорошей жизни, а вот потому что вот так им пришлось. И евреи должны это понять и принять. Чёрт побери, так, может быть, можно сказать, что и нацисты занимались геноцидом евреев, потому что вот им так пришлось. Вот хотели они, понимаешь? Хотели, и делали. Надо принять это и понять, и обнять, и поцеловать, и что еще вместо Нью-Йоркского трибунала. Более того, несколько раз Смит утверждала, будто бы негритянского антисемитизма, черного антисемитизма просто не существует. Вот нет его. А утверждать обратно — это расизм со стороны евреев. То есть когда евреи Нью-Йорка во всех этих своих красивых, ортодоксальных одеждах идут, по улице и какой-нибудь э, негр подбегает и бьет их по лицу, потому что у него такая игра. Я не помню, как называется эта игра, но мы все знаем, все знаем о чем мы говорим. Чтобы сразу с одного удара сбить этого еврея, и он подбегает именно к еврею, который хорошо заметен, что он еврей. Не просто, э, так сказать, человек, который похож на а именно вот во всех, так сказать, причиндалах еврейских религиозных то это, конечно, не антисемитизм. Нет, это и называть это антисемитизмом это расизм со стороны евреев, говорит дама, которая будет теперь возглавлять отдел в связи с общественностью, главной организации по защите евреев от антисемитизма. И более того, Смит заявляла, что неприятие евреями глубоко антисемитской критической расовой теории тоже проистекает из еврейского расизма. То есть негритянского антисемитизма не существует. И левого антисемитизма, конечно, не существует. Зато евреи, они а расисты. Ну, мы это теперь уже знаем, потому что Amnesty International нам все это по полочкам прослаживает. Что же касается исламских ненавистников-евреев, СМИТ несколько раз защищала, например, того самого джихадиста-француза, э, ну, француза, он житель Франции, он, конечно, никакой не французской коренький, который жестоко убил 66-летнюю Сару Халину, воспитательницу детского сада на пенсии в ее парижской квартире, а затем выбросил ее из окна. Ужаснейшая история в Париже, после которой, собственно, в общем французские евреи начали чем то догадываться, да, как что, в общем, видимо, их история э, евреев в Франции закончилась. Вот. Так вот, э, новый директор э, антидеформационной лиги по связям с евреями, она также обрушивала свое время с нападками на Американский музей катастрофы европейского еврейства за критику в адрес прогрессистской суперзвезды Александра кассио кортес Как же без этого? Так, после того, как Картес неуместно, совершенно вопиющий неуместность сравнила центры задержания нелегалов вдоль границы с Мексикой, с нацистскими танцевагерями. Ну, дальше провести э, такую аналогию, что а Трамп, соответственно, как бы. Вот. И вот в своем скользком и расплывчатом осуждении доклада Эмнисти, антидеформационная лига справедливо отметила, что отрицая право евреев на суверенитет в пределах границы Израиля, заключенных в 1949 году, не только делегитимизирует израильское государство и право евреев на самоопределение на их исторической родине, но также подрывает видение решения израильско-палестинского конфликта на основе взаимных переговоров, которые обеспечат безопасность, достоинство и самоопределение обоих народов. То есть вы понимаете, Эмнисти отрицает сейчас уже не то, что евреи не по праву в Иудеи и Самарии, они не по праву в Хайфе и в Тель-Авиве. У них вообще нет права на создание собственного государства, пишет Эмнисти. И вот тут Адиэль как бы начинает мягко их журить и говорит, ну это же приведет к тому, что э, как бы уничтожается видение о двух государствах для двух народов, то есть разделить Израиль на еврейское и арабское государство. Но на самом деле, нет сомнений, что так оно и есть. Новый лозунг об израильском апостоиде который теперь подняли на свои знамена не только псевдоправозащитники и антисемиты на Западе, но и вот эти бедуинские террористы и погромщики из Негива, он уничтожил все, что еще оставалось от так называемого решения двух государств. К западу от реки есть место теперь только для одного государства. И это очевидно каждому нормальному человеку. Но так или иначе, на патологический отказ от ДЛ сказать правду о том, что Amnesty International и гнусный отчет, который та опубликовала, носит юдафобский характер, равно как решение взять антисемитку СМИТ на работу в качестве директора по связям с еврейской общины, ясно дают понять одно. В кампании против существования государства Израиль антидеформационная лига отнюдь. Не настроен. Да. И это ну, хорошо, усвоите. Давайте мы сделаем как раз подошло время для перерыва. Послушаем рекламное объявление. Я напомню телефон студии 847-4005200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните, но уже после рекламы. Открытый диалог, диалог, диалог. С Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу «Открытый диалог». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. И вот говоря о... Возвращаясь к тому, о чем вы говорили. К сожалению, во главе многих еврейских, так называемых еврейских организаций, а, стоят люди вот такого плана. Ну и, собственно, во главе антидеформационной -де лиги стоит так выкормыш из гнезда Обамы. <свист> uh -huh. Кто ни, на самом деле не являлся ни другом, ни поклонником, ни, так сказать, а, Израилю и израильтянам. Это скорее такие люди из а, гнезда Соросовского, <свист> который создал и финансирует а, <свист> эту организацию, которая является противовесом. Который использует свое еврейское <свист> происхождение чтобы прийти и сказать... Вот я, как еврей, я хочу обрушить на Израиль очередную порцию грязи. Потому что mm -hmm. если это делает, скажем, какой-нибудь не еврей, то ему скажут, ну ты Я антисемит, а да. это, ты анти нет, я сам еврей, понимаете, у меня там пра пра пра пра прабабушка была еврейкой. Mm -hmm. И поэтому, как еврей, я вот хочу всей, так сказать.. «Как мать, говорим, как женщина», как в свое время писал Галис, да? «хочу заклеймить проклятого сионистского агрессора». Э э вот, я... Меня называли антисемитом именно за то, что я позволял себе критиковать Сороса. Поэтому меня называли антисемитом. И в том числе наши, некоторые из наших радиослушателей. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Э -э, добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Вы знаете... Да, настолько больно слышать это, потому что я, я немножко старше вас, Александр, и я помню я помню эти колоссальные марши в Париже, в Лондоне, левых в защиту со всеми знаменитыми актерами и писателями, которые вперед, шли впереди колонны в защиту Израиля, в поддержку Израиля, против Министерства, и во что мы превратились. У меня вопрос такой Вот Вот вы начали рассказывать про... Ну, это. Постоянное давление, которое, мне кажется, никогда не исчезнет. Кто это? Какие страны стоят за этим? Буквально каждый год новые арабские, то есть мусульманские страны, которые всегда были против вообще сушевания они э, восстанавливают Кто стоит за этим? Кто? Это все, это что, один 40 всем дает деньги, вы понимаете? А теперь точно как по горячим следам. Вы посмотрите, отношения... Э, я называю «left scam. «левая мразь Америки». Это Вупи Голберг, а? которая такое заявит, она что, в своей жизни книгу, учебника не открывала, она не знает, что такое холокост, она понятия не имеет, и ей все прощает и дали две недели, когда других, вы помните, э -э, Розанда или другие правые были «fired immediately», и все, без, а хоть они «apologize», «apologize». Это все настолько грустно, особенно больше всего, что на меня отправляло, это ADL. anti Антидеформейшн. Когда-то это было нормальное, полезное. После этого чтобы что это, чтобы что это превратилось. В общем, грустно. И обрадуйте нас чем-то положительным, на что мы можем надеяться. Спасибо вам большое. Я не знаю, чем. Чем вы обрадуете да. наших слушателей? Чем обрадовать? Знаете, что я скажу? По поводу Лупи Горлик, я считаю просто, что она дура. То есть она не сволочь, она просто дура. Все побежали, она побежала, все поливают Израиль грязью, она поливает, все кричат, э, э, Белем важнее, важнее э, всего. И вот она тоже крикнула. Поэтому просто она как дура, у нее получается это не так изысканно, как у некоторых других. Что касается того, кто за этим стоит, действительно, раньше мы знаем, что всю эту антисемитскую кампанию в 60-е годы против Израиля закручивал еще КГБ и сказать, его сателлит, то есть это было совет, детище Советского Союза. Мы знаем, что в последующие годы в это много вливали деньги нефтяные арабы. Вы правы, что сегодня Советского Союза как такового нет. И нефтяные арабы уже в общем заняты совершенно другими делами. Но да, левые, сегодняшние левые на Западе, это сила. Это не только Сорос. Это еще тысячи маленьких Соросов и Соросов побольше, э, которые являются мощнейшей финансовой э, как бы группой, элитой. И они воюют с Израилем точно так же, как они воюют с Америкой. Вы можете спросить точно так же, но с Америкой -то они ничего воюют. Ну хорошо, евреев ненавидели. Например, это как бы традиционно. Антисемитизм — это что-то такое, как бы, неотъемлемое от западной культуры. Но с Америкой-то за что? Америка для них рождена во грехе, и ничего нельзя с ней сделать, кроме как разрушить. То есть мы в данном случае с вами в одной, в одной тарелке, это действительно глубокий разговор, может быть, мы отдельно об этом поговорим, почему для современных левых э, Израиль, как бы иудаизм, евреи и Америка такая, такой вот, мы, какую мы любим, это главный враг. Почему? Это серьезный вопрос, так сходу, как бы в двух словах его, на этот вопрос не ответишь, но, в общем, это, это так, и это надо принимать. Что хорошего, можно эту тему сказать... Пережили э, фараона, переживем и эту напасть тоже. Ну, Это... теперь давайте вернемся все-таки в Израиль. И в частности, а, как действовала полиция в отношении Нетаньяху? Да, если, так сказать, вот мы начали с такого взрыва, связанного с заявлением Amnesty International, достаточно как бы известной организации международной, которая просто объявила, что у Израиля нет права на существование, то внутри Израиля произошел скандал. В общем-то, может быть, для Израиля масштабом даже больше. И это своего рода такой вот, э, не знаю, э, отергейт, что ли. Вдруг, на самом деле, об этом заговорили еще раньше. То есть э, есть, как мы знаем, Израиль — это страна, где очень высоко развиты высокие технологии. Израиль — один из лидеров мировых по гибербезопасности. И израильские компании работают очень плотно с службами безопасности Израиля, создавая разного рода очень э, серьезное сильное оборудование, позволяющее нашим службам безопасности, Массаду и Шабаку, воевать с террором. И э, эти системы, например, есть компания НСО, которая создала, создала э, возможности проникать на телефон любой практически, вынимать оттуда всю информацию так, что в общем носители этого телефона даже и не замечают ситуацию. И это было сделано исключительно под заказ служб безопасности для борьбы с иностранными врагами. И вдруг мы узнаем, что эту, э, эту, этот инструмент стали использовать в Израиле полиция. И не против террористов, даже не против убийц каких-нибудь, а против э, мэров городов, например, которые хотели поймать на казнократстве или коррупции. Безусловно, казнократство и коррупция — это вещи, за которые мэров нужно судить, отправлять в тюрьму. Это, об этом спора нет. Но можно ли при этом использовать такие методы? Это как вот... Скажем, в Израиле в свое время очень серьезно подходили к вопросу пыток. То есть, можно ли пытать террориста? И э, ответ очень простой. Если речь идет о тикающей бомбе, то есть если от того, что получим мы от него эту информацию или не получим, зависит э, жизни людей, то можно это делать. Но если речь идет просто, например, о комде бухгалтере, который э, помогает террористам, но, в общем, ничего конкретного тикающей бомбой не является, то вы пытать его не можете. И вот здесь та же самая ситуация. Вдруг выяснилось, что полиция проводила, использовала это, это оборудование э, против, так сказать, ну, казнокрадов и коррумпированных каких-то чиновников. А дальше понеслось и поехало. И стало известно, что также эта полиция использовала против, э, или не против, а для того, чтобы войти в телефоны гражданских лиц, которые как бы вообще не были ни коррупционерами, ни бандитами. Они были просто приближенными к Натаньялу. Это был сын Натаньялу, я их Натаньялу. Это были два советника Натаньялу. Сам Натаньял, будучи премьер-министром, не имел телефона. Просто не имел телефона сотового. И все смеялись над тем, что он параноик. Но теперь мы понимаем, что паранойиком он не был, потому что его сын и его два ближайших советника, которые телефоны имели, к ним на телефон полиция вошла и скачивала оттуда информацию с тем, чтобы подыскать, так сказать, найти какие-то аспекты для дискредитации Натаньяла. И э, был задан вопрос. Окей, во-первых, это вообще ни в какие рамки не лезет. Но было ли это на это разрешение санкции каких-то судей? То есть Окей, okay, это в принципе нельзя делать. Но если уже это делалось, то должны были быть какие-то протоколы, которые бы полиции позволяли это делать. Должны были быть какие-то государственные чиновники, которые бы это должны были разрешить. И тут все как-то поплыло, поплыло, стало непонятно, кто разрешал, куда разрешал, вроде как не разрешал. Вроде... И вот мы на днях буквально узнаем, что э, один из ключевых свидетелей в деле Натаньял Шломофилдр, который был начальником... Э, Директором Министерства связи, к нему на телефон тоже была запущена эта программа. И санкций никаких не было точно. И э, таким образом возникает вопрос, можно ли использовать какие-то свидетельства, какие-то документы, какие-то э, что-то полученное от этого шлема Фильбера, если получено это было незаконным способом. И по сути дела, мы, что мы видим? Мы видим, что э, был премьер-министр. И была группа чиновников, глава полиции, видимо, еще какие-то люди в полиции, которые, по сути дела, совершали уголовные преступления. Но это не просто уголовные преступления. Это уголовные преступления, которое сравнимы с покушением на главу правительства. Это преступление сравнимое с нарушением безопасности. То есть это уже не вопрос того, что они там э, кого-то подсидели или кому то э, какую-то подсунули, наркотики подкинули. Это гораздо хуже. Это попытка государственного переворота. То есть после того, как это стало известно... Люди, которые были с этим связаны в полиции, должны были быть немедленно арестованы. Но в Израиле они не только не арестованы. Пресса, как бы, сообщила это между делом сквозь зубы и в рот на права воды. То есть у людей, у многих, даже не только у сторонников Натаньяла, но даже у его противников, начинают медленно вставать волосы на голове. Потому что можно не любить Натаньяла, можно желать и того, чтобы он ушел в отставку и больше никогда не возвращался. В демократическом государстве все понятно, у каждого есть свое мнение. Но даже у самых отъявленных врагов Натаньяла, но при этом как бы желающих жить в государстве западного типа, а не в Венесуэле или в Беларуси, у них начинает шевелиться кожа на голове, потому что они понимают, что если такое могли сделать премьер-министру, то завтра могут сделать им, просто потому что они кому-то перешли дорогу между делом, случайно, даже ничего не знают. И если можно нарушать законы в отношении премьер-министра, то уж точно можно нарушать законы в отношении других людей. И, казалось бы, все об этом должны были бы говорить. Казалось бы, немедленно нужно было бы арестовать тех людей, которые это был, с этим связаны. Казалось бы, немедленно нужно было бы заявить, что дело судно до него прекращается, потому что, как бы, в любом другой ситуации так бы оно и было, если бы речь не шла на нея. И вот здесь возникает очень интересный вопрос, связанный с тем, что слив эту информацию, левый журналист кликман который по сути дела является даже не столько журналистом сколько каналом слива из прокуратуры то есть прокуратура через него сливала обычно какую-то грязь на натания а теперь вдруг она слила то что э, ключевой свидетель о которой должен был буквально на, на следующей неделе начать говорить на суде его э, все что с ним связано получено абсолютно законными и э, у людей которые пытаются анализировать эту ситуацию возникла масса вопросов например Связанных вот с с чего вдруг прокуратура, которая сшила эти самые дела против Натаньяла, сейчас фактически сама себе в ногу стреляет. И ответы здесь могут быть разные. Один ответ связан с тем, что дело Натаньяла разваливается. Мы об этом подробно говорили несколько недель назад. Каждый новый свидетель, все, что он говорит на суде, получается, что как бы он опровергает прокуратуру. И судьи чувствуют себя очень и очень э, неудобно, потому что судьи фактически говорят прокуратуре. Вы гады. «Вы нам кинули эту горячую картофелину, вы, нас, вы сделали дело кое-как, вы кинули в нас это все теперь, и мы должны это все разгребать, и мы в дурацкой ситуации, потому что либо мы должны натянуться собой на глобус и доказать, что вот это то, что вы тут намазюкали, накалякали, является э, действительно приговором, который мы можем вынести, обвинительный приговор Натаньяу, либо мы должны все это выбросить на помойку, и тогда вся юридическая система Израиля будет выставлена в очень неприглядном свете». И именно поэтому судьи, судя по всему, попытались предложить Натаньяу э, вот сделку, о которой мы тоже уже говорили. Мол, давайте закончим суд, ты признаешь часть вины, и мы разойдемся. Изначально, судя по всему, как бы это дело не должно было дойти до суда. Почему? Потому что прокуратура в Израиле привыкла к тому, что она собирает какой-то материал на какого-нибудь политика. Говорит, ой, этот материал такой страшный, там такие коррупции, там просто изнасилование четырехлетних детей. Просто этот политик, он вообще ужасный все. И политик. Дело не доходит до суда, потому что суд — это очень дорого, потому что суд — это очень долго. Политика просто уходит в отставку или берет какое-то время перерыв, и таким образом политика выщелкивает право из политической системы. Буквально на днях так выбили двух лидеров двух любимых партий — Ария и Лицман. Каждому из них в свое время накатали огромное дело. Там были какие-то жуткие истории, какая-то коррупция страшных размеров. В итоге Дерри подписал сделку досудебную со следствием, в которой его обвинили в чем-то, что, в общем, сравнимо с некоторыми ошибками в уплате налогов, понимаете? То есть не коррупция, ой-ой-ой. А что-то такое, что, в общем, должно было вообще дойти до суда. То есть, ну, бухгалтеру дали как бы, какой-то отчет неправильно составил, где-то какие-то цифры не сошлись. Окей, заплатил штраф и поехали дальше. Не более того. С Лицманом та же самая ситуация. Почему эти люди пошли на сделку со следствием? Потому что они не бойцы. При всем, при всем уважении Дерри и Лицман. Они хорошие, тёртые политики, они очень опытные, но они, а, не бойцы, б, они совершенно, как бы, у них нет таких денег, потому что суд в Израиле — это очень дорогое удовольствие. Натаниал — боец. И он сказал, вы хотите пойти в суд? Хорошо, мы пойдем в суд. Я знаю, что там ничего нет, мы будем с вами судиться. И у Натаниал есть деньги. Понимаете, этот человек может приехать в Америку, прочитать лекцию, получить 250 тысяч долларов за час абсолютно легально и открыто. Именно поэтому было смешно, когда его обвиняли в каких-то мелких в мелком воровстве, потому что зачем человек будет воровать какую-то ерунду, бутылки собирать, когда он может за час собрать абсолютно легально 250 тысяч долларов. Натаниел не просил, ему за сутки, мы об этом говорили тоже, общество, люди, 30 тысяч человек накидали почти более миллиона долларов, почти полтора миллиона долларов, просто потому что вот хотят ему помочь. Он говорит, эти деньги даже не берет сейчас, они лежат как бы отдельным фондом, он их не может взять, но у него есть деньги свои, и он готов с ними судиться. И теперь, когда им предложили сделку, он сказал, я готов пойти на сделку, если это будет, не будет содержать позор. Что значит позор? Я не очень знаю, как это перевести на русский или на, америк... на английский язык. Смысл в том, что если политик подписывает сделку с позором, он уходит из политики на 7 лет, сейчас наше правительство продвигает аж на 14 лет или навсегда. Но Наталья говорит, это мне не подходит. То есть если вы хотите, чтобы я признался в том, что я переходил дорогу на красный свет два раза и говорил в нас на заседании правительства, да, я признаюсь, повинюсь, и мы продолжим дальше, на следующие выборы я приду снова как лидер, пользующийся абсолютным большинством поддержки еврейского народа. Если вы хотите меня выбить из политики, то будем судиться, и пусть это дело развалится. И вот очень может быть, что сейчас прокуратура хочет убрать свидетеля, который еще больше может обрушить этот суд. И для этого они его дискредитируют, то есть они сами собрали весь этот псевдоматериал живый, и сами же теперь сливают о том, что он был собран незаконным образом, чтобы этот свидетель, чтобы его свидетельство как бы было выбито, выброшено из дела, чтобы не было еще большего позора на следующей неделе, когда этот свидетель начнет говорить абсолютно противоположные вещи тому, что как бы он должен был бы сказать для них. Может быть, так. Да. В любом случае, то, что произошло, это, это землетрясение 9 баллов, может быть, даже 10 баллов. И то, что в Израиле ни одно средство массовой информации официально об этом, как бы если и сказал, то что сквозь дубы, как бы между телом, это на самом деле гораздо страшнее даже, чем то, что происходит на судах Натаньяла. Потому что э, это значит, что сегодня э, каста, элита, банда, деп-стейт, который стоит у власти в Израиле, рассматривает себя абсолютно точно так же, как э, рассматривают себя вот эти властные группировки Венесуэлем, в Венесуэле, в Китае или в, в Беларуси. Они могут делать с населением все, что угодно, и никто им не указывает. И если при Натаньялу... У нас была постоянная оппозиция в лице СМИ, которая просто ходила с ним и днем с огнем, искала под увеличительным стеклом, что бы еще сказать против Натаньяо. Если что-то неправильно сделано правительством, тут же из этого был колоссальный скандал, то сейчас правительство делает любые. Что бы оно ни делало, какие бы ужасные нарушения, ошибки или преступления не завершало, все будет заметено под ковер, и это... Угадают очень сильно. Александр, давайте попробуем принять звонок. Добрый, Добрый день, спасибо, что подождались ваши вопросы. <реклама> Добрый день, спасибо. спасибо, Александр, за вашу передачу. И это очень, конечно, что Мастенех отказался от позора, это клон по-еврейски, конечно, что он отказался от этой сделки. Это очень приятно, но у меня к вам такой вопрос. Вот неужели, допустим, правая пресса не может... Выставить это все и показать ничтожность вашей прокуратуры, ничтожность вашего суда. Я так понимаю, что прокуратурные и судьи, они же в выборной должности. Показав все это, можно, допустим, обвинить коррупцию в самой прокуратуре и коррупцию в самом суде. И избрать других, избрать других судей, других прокуроров. Это все по-другому можно показать. Это, допустим, на может это использовать в своих целях. Это первый вопрос. А второй вопрос, я вот так подумал, может быть, я, конечно, не прав, но вот вы имеете Ромалу, которой постоянно нужно там вливать деньги, потому что они там, допустим, ничего не делают, а вы их там содержите. не было бы лучше, допустим, организовали себе какое-то там палестинское ромало государство, и забыли бы их всех, и все поживут себе сами, сами себя содержат, и все остальное. Спасибо большое. Вы, у вас замечательные совершенно вопросы. Вы знаете, бы три вопроса, которые, каждый из которых составляет суть израильской проблемы. Первый вопрос вы сказали, правая пресса. В Израиле больше нет правой прессы. В недавнее время самая большая газета в Израиле, Израиль Айом», которую когда-то создал и содержал Эдельсон, знаменитый американский ваш человек, который, к сожалению, погиб, умер, друг Трампа. Да? Он не погиб, он умер. На самом он умер. И вот с в прошлой неделе эта газета тоже встала в лагерь э, сторонников Беннета. Ее главный редактор ушел в отставку. Как бы, он говорит почти откровенно говорит, что он ушел, потому что газета поменяла свое направление. И вот э, ну, я вам только что сейчас рассказывал подробно про это э, землетрясение с прослушкой телефонов вокруг Натаниял и центральных ключевых свидетелей в его деле в нарушение всех законов, собственно, без всякого закона, Исраиль Айом об этом не написала ни строчки. То есть просто вообще ничего нет на первой странице. Поэтому говорить о правой прессе в Израиле не приходит. Что касается судей, к сожалению, система избрания судей у нас такова, что они, по сути дела, выбирают себя сами. Сейчас э, им очень помогает Гидон Сар, министр, э, министр юстиции, который, в общем-то, назначает тех, кто им нужен. И если при Охане шла какая-то хотя бы борьба, при министре при Натанияу э, Амире Охане, то сейчас никакой борьбы нет. То есть им абсолютно все равно. в этом-то вся... Это одна из центральных проблем э, Израиля в том, что судям плевать. Они могут быть ультралевыми, они могут просто выписывать, точно так, как в, доме, э, и в, в Содоме и в Гаморе, э, делать, принимать самые вопиющие решения. Им ничего за это от людей не будет, только огненный дождь свет. Ну и третий ваш вопрос замечательный. «Давайте отдадим Ромалу, пусть они там себе живут э, сами по себе». Замечательно, этот опыт уже был проведен в 2005 году, называется сектор Газ. Они не хотят жить сами по себе, они хотят поливать нас ракетами. Они готовы есть траву и грязь, и делать все свои деньги, тратить. То есть люди-то не готовы, но тот Хамас, которыми правит, он будет собирать последние со своих несчастных э, жителей газы, которые будут умирать, пухнуть от голода, но он будет делать ракеты, чтобы кидать их на тель потому что они не хотят жить в своей ромале, Они хотят построить государство вместо Израиля. Но и государство не строить не хотят, они живут войной. И Это для них, так сказать, война, как для большевиков по всему миру, настоящие троцкисты, так сказать, которые... Поэтому бессмысленно э, пытаться дать им что-то. Их можно только уничтожить, к сожалению. Вот. И в этом случае... Ваши вопросы, они замечательные. Каждый из них — это суть наших проблем, но за одну минуту очень сложно ответить подробнее. Ну и тогда давайте вернемся все-таки в Израиль. А с экономикой что происходит? Есть ли у вас такая же инфляция, как, скажем, у нас? Вообще что-то такое? Вы понимаете, в чем дело? Как бы вот э, в течение десятилетия натанья, Таньяу, вот теперь это можно уже так называть, в Израиле была практически нулевая инфляция. год за год. Иногда даже отрицательная, иногда немножко положительная. И вот только пришло наше новое правительство, и инфляция у нас подскочила почти до 3%, 2,8%. То есть, на самом деле, все очевидно. Совершенно разница между Натаньяу и его умением заниматься экономикой израильской и клоунами, которые дорвались до власти, так сказать, крушат что знаете, это вот как слон в посудной лавке, это еще, наверное, мягко сказано. Вот казнокрады и коррумпированные негодяи, вот они сразу с нулевой инфляцией, мы подскочили до 3% инфляции. Их пропагандисты пытаются нам объяснять, что в те годы, когда в Израиле была нулевая инфляция, мол, в Америке и на Западе тоже была низкая инфляция. Но вот мы берем графики, мы накладываем израильскую инфляцию, допустим, на, на график американской инфляции, британской инфляции, евросоюзной, и Сингапура. И мы видим, что 10 лет Натаньяу у Израиля инфляция была самой низкой, ниже, чем в Америке, ниже, чем в, Синга, чем в Британии, чем в Евросоюзе. Сингапур там и здесь как бы обходил нас, потом мы обходили его, то есть были как бы шли с ним ноздря в ноздри. Но как только Натанияу, как его до того, как он пришел, у нас был бардак с инфляцией, и теперь он начался. И, э, в общем, мы видим, что Либерман ввел, ну, Либерман министр финансов, да, у нас, то есть посадили кота охранять сметану. Либерман дорвался, он поднял налоги, он э, как бы привел к тому, что, что у нас сейчас дорогое топливо и более высокие счета за электроэнергию и прочие расходы. Все это оборачивается тысячами шекелей каждый месяц для семьи, кстати, э, но по дополнительным расходам. Вот. И знаете что? Я считаю, что вот если общество действительно хотело перемен, то пусть она эти перемены кушает. Вот. Ну и если люди не понимают по-хорошему, то, э, может быть, так сказать, вот через э, экономическое крушение, которое нам подготовили вот это правительство, как-то люди осознают и поймут, что такое хорошо и что такое плохо. Можно ли подпускать казнокрады в правительство и допускать Либермана до Министерства финансов? Или нужно было все-таки вернуть это мне чтобы он попытался спасти. Александр, спасибо огромное. Как всегда, интересно, содержательно. И до встречи в следующий раз. Да.